Всем привет! Сегодня мы будем готовить с вами баклажаны в таком густом соевом соусе, кисло-сладком, он очень вкусный, обволакивает полностью баклажанчики, это очень вкусно. Для начала нам понадобятся баклажаны, у меня здесь на 750 грамм баклажан, я буду делать не очень большую порцию, баклажаны нужно порезать пальчиками, так как баклажаны у меня не очень большие, я буду их разделять еще на две части в длину, если баклажаны подлиннее, режьте на 3, чтобы они не были прям очень длинные у вас и режем пальчиками. Затем, если баклажаны у вас покупные, лучше их все-таки присолить изначально, если вы в них не уверены, что они могут немножечко горчить. Я их присаливаю, где-то чайную ложку с горкой, перемешиваю, оставляю минут на 15, для того, чтобы они пустили сок. Затем промываю и выкладываю их на полотенце, для того, чтобы стекла лишняя жидкость. После того, как жидкость ушла, отправляю баклажаны жариться. На довольно таком сильном огне, для того, чтобы у них образовалась такая небольшая поджаренная корочка. Пока жарятся баклажаны, приготовим соус. К соевому соусу добавляем воду, сахар или мед. Можно совместить чуть-чуть того, чуть-чуть другого. Я добавляю по вкусу немножечко перчика, можно добавить другие какие-то специи, если вы хотите. И также добавляю сюда кукурузный крахмал. Обязательно кукурузный, он не имеет ни вкуса, ни запаха, что очень актуально. Перемешиваю, для того, чтобы не было никаких комочков крахмала венчиком, либо вилкой. И теперь еще нужно добавить сюда чеснок и уксус. Я добавляю 4 крупных зубчика чеснока. Это где-то практически головка чеснока нам понадобится. И добавляю сюда уксус. Если вы хотите покислее, добавляйте 40 грамм. Если чуть-чуть менее, кислыми 30. Вот такие вот баклажанчики. Я их жарила без крышки. Добавляю сюда соус и первое время нужно соус как бы немножечко шевелить, поддевая его лопаткой для того, чтобы он равномерно схватился, чтобы он никакими нигде комочками не взялся. Просто шевелю немножечко баклажаны. Соус прогревается и начинает потихонечку густеть. Вы видите, соус практически полностью загустел. Обволакивает уже баклажаны Баклажаны становятся вкусненькими Он уже вот густеет, вот такой становится красивый Затем еще нужно будет накрыть крышкой баклажаны И на маленьком огне довести их еще минут 5-10 Чтобы они пропитались полностью у нас соусом И можно снимать Баклажаны без соуса у меня жарились минут 20 И вот так вот еще минут 7, наверное, они у меня жарились под крышечкой потом все можно выкладывать, они вкусные и в горячем, и в холодном виде. У них такая блестящая сверху, такая корочка очень красивая. Посыпаю кунжутом и приятного аппетита. Это очень вкусно, очень быстро и очень просто. Обязательно попробуйте, а с вами как всегда был Кекс. До новых встреч, пока-пока!